Мой доклад будет про вероятностное вычисление. Мы рассмотрим вопрос о том, добавляет ли случайность какую-нибудь вычислительную мощность. Сначала мы взглянем на вероятностные алгоритмы. Затем рассмотрим несколько понятий, которые помогут нам определить случайность более формально. Например, классы сложности, а потом некоторые отношения между классами сложности. Далее рассмотрим задачу. Проверки равенства многочленов, для которых мы знаем полиномиальное вероятностное решение, но не знаем полиномиального детерминированного решения. Наконец, мы рассмотрим подходы к дерандомизации. Посмотрим, как можно использовать вероятностные алгоритмы для получения эффективных детерминированных алгоритмов. Итак, начнем с вероятностных алгоритмов. Основная идея в том, что, предоставив доступ к случайным битам, мы можем помочь программе принимать некоторые произвольные решения во время вычислений. И таким образом мы получаем более простые и быстрые алгоритмы. Вероятностный алгоритм очень похож на детерминированный. У него есть входные данные, но сверх того он получает также некоторые случайные биты, входной поток случайных битов а на выходе он выдает случайную величину, с некоторым распределением вероятностей, которая зависит от входного потока случайных битов. Вот два очень важных и часто используемых типа алгоритмов. Это Монте-Карло и Лас-Вегас. Давайте сначала посмотрим на Монте-Карло. Эти алгоритмы всегда завершаются и могут выдавать неверные результаты. Предположим, у нас есть задача, когда нам нужно определить принадлежность какому-нибудь множеству. Наш алгоритм берет кандидата и выдает «да» или «нет». «Да», если он принадлежит множеству, и «нет», если не принадлежит. Итак, что мы можем сказать об ответе? Ну, для Монте-Карло ответ может быть неверным, с некоторой вероятностью, «он», с некоторой погрешностью. Нас интересует величина этой погрешности и еще, является ли ошибка односторонней или двусторонней. Итак, предположим, у нас есть алгоритм. Тогда, если мы можем получить ошибку как в ответах «да», так и в ответах «нет», тогда ошибка двусторонняя. Если же ответ «да» всегда верен, и мы можем получить ошибку только в ответах «нет», тогда это односторонние ошибка. И по аналогии мы можем уметь обратную ситуацию. То есть, можем получать ошибки для ответов «да», но ответ «нет» будет всегда достоверным. Алгоритмы лас Вегас, с другой стороны, имеют ограниченное ожидаемое время исполнения. Дальше мы увидим, что это на самом деле значит. То есть, вообще-то, вычисление может никогда не закончиться, но зато результат будет всегда достоверным. У вас мог появиться вопрос, как же ожидаемое время исполнения может быть ограничено, если вычисления могут быть бесконечны? Ну, это происходит из-за того, как мы получаем этот алгоритм. Вспомним, что алгоритм с односторонними ошибками дает нам один правильный, один ответ, который всегда достоверен. Поэтому, если у нас есть алгоритм А, который всегда возвращает достоверный ответ «да», но может ошибаться в ответе «нет», и есть алгоритм Б, который всегда достоверно отвечает «нет», но может ошибаться в случае с ответом «да», тогда мы можем получить из них алгоритм Лас-Вегас вот На каждом шаге запускаем А, и если он возвращает «да», то ответ совершенно точно правильный, и мы заканчиваем. Иначе запускаем «Б», и если он возвращает «нет», то ответ точно «нет», поэтому мы заканчиваем. Иначе запускаем все по новому Идея в том, чтобы остановиться на том шаге, на котором мы либо получили «да» от «а», либо «нет» от Б. В противном случае мы повторяем этот шаг снова. Поэтому мы можем столкнуться с тем, что повторение никогда не закончится. То есть, если А постоянно возвращает «нет» на каждом шаге, а Б постоянно возвращает «да», тогда все это никогда не завершится. Однако, вероятность того, что такое случится, падает экспоненциально от К, где К – это число шагов, и поэтому ожидаемое время исполнения ограничено. А сейчас вернемся к нашему главному вопросу. Добавляет ли случайность почислительную мощность? Чтобы рассуждать о случайности, нам нужно формально определить ее. Для этого рассмотрим определение недетерминированной машины Тьюринга. Те, кто уже прошел в курс 1B, должны знать про нее. Ну или вы будете изучать ее в этом году, или когда у вас будет 1B. Я не буду говорить о строгом определении, потому что нам понадобится только интенсивное понимание. Нет необходимости привлекать формальную математику. Итак, предположим, у нас есть лента. Это особый символ, показывающий на начало ленты. Далее в каждой ячейке у нас есть определенные символы. 0, 1, 1, 0 и так далее. Тут может быть также и пустой символ. Лента бесконечная, но в конечное число, то есть в какой-то ячейке будут идти только пустые символы. Здесь у нас головка записи, которая перемещается влево и вправо, а исходным находится вот в этой начальной позиции. Эта головка еще записывает и читает символы. Дальше у нас есть состояние Q. Тогда для каждой пары состояния и символа, которые с головкой, у нас есть несколько действий, которые можно выполнить. Мы получим такой кортеж. новое состояние символ взять из язычейства в место прочитанного и направление для перемещения головки. Заметьте важную вещь. Мы можем иметь несколько действий, то есть оно неоднозначно определено. Можно построить дерево вычисления. Итак, каждая тройка здесь ⁇ это конфигурация, то есть цепочка от начала ленты до того места, где находится головка. И потом цепочка отсюда далее. Конфигурация это кортеж, который дает нам это состояние. Первую цепочку и вторую цепочку. Переходы показывают нам варианты, в какие новые конфигурации мы можем переходить из каждой конфигурации. И мы можем построить дерево вычисления. Вычислением будет определенный путь отсюда к одной из конфигураций, в которое состояние, состояние является принимающим. Теперь перейдем к вероятностной машине тюринга. Это вариация недетерминированной машины тюринга. Но в отличие от недетерминированной машины Тьюринга, здесь мы не позволяем все переходы, а используем распределение вероятности для перехода. Машина стахастическая, то есть для одних и тех же входных данных мы можем получать разные результаты и к тому же разное время исполнения. Переходим к классам сложности. Итак, у нас есть три основных класса. Это BPP, RP и ZPP. Вообще-то BPP содержит RP, который содержит ZPP в свою очередь, то есть каждый из них является частным случаем предыдущего. Для начала рассмотрим наиболее общий, PPP. Это один из самых больших практичных классов сложности. Что подразумевается под практичностью? Между всего, его задачи решаются за полиномиальное время, и мы обычно ищем, мы хотим решать задачи за полиномиальное время а потом уже мы можем уменьшать допустимую погрешность, пока не сделаем ее экспоненциально близко к нулю. Это крайне важно. В наших определениях мы обычно будем использовать константу для допустимой погрешности. Мы будем говорить, что ответ принимается с вероятностью 2 трети. Но на самом деле, можно запускать алгоритм множество раз и получать очень малую погрешность, порядка 1-2 в степени 100. И это будет все еще тот же класс задач. Такая частота ошибок может быть вполне допустима на практике. И ее довольно просто достичь. Таким образом, если у нас уже есть алгоритм, который решает задачу из BPP, тогда мы просто выполняем его много раз, и получаем намного более хороший алгоритм с намного меньшей частотой ошибок. Мы говорили про алгоритм Монте-Карли. Это тот, у которого бывают двусторонние и односторонние ошибки. Для каждой задачи из BPP есть алгоритм Монте-Карли. Вот формальное определение, о котором я буду говорить сначала. Итак, пусть у нас есть задача. Опять же, это может быть определение принадлежности к какому-то множеству. И наша машина, если она от BPP, принимает в том случае, когда вход принадлежит Если вход принадлежит множеству, тогда машина говорит «да» с вероятностью 2 трети. Если же не принадлежит, тогда она говорит «нет» с вероятностью менее 1 3 Заметьте, что у нас есть погрешность в обоих случаях, и если x принадлежит L, и если нет. То есть это вариант с двусторонней ошибкой. Давайте перейдем к RP, который попросту частный случай битве с двусторонними ошибками. Аналогично, если x принадлежит L, то вероятность его принятия будет больше двух А если x не принадлежит L, то он не будет принят никогда. Это значит, что если наша машина выдает да, то ответ всегда достоверный. Обратите внимание на то, что это просто формальное описание того, что мы говорили про алгоритмы Монте-Карло и Лас-Вегас. До сих пор мы говорили лишь про алгоритмы Монте-Карло. BPP был вариантом с двусторонними ошибками, а это вариант двусторонними. Что ж, переходим к ZPP. В общем, мы только что обсуждали, когда говорили об алгоритмах Лас-Вегас. Он распознает язык безошибочно. Ожидаемое время исполнения полиномиальное, а в худшем случае... Ну, в худшем случае он может вообще никогда не завершить. Повторюсь, заметите, что полиномиальным будет ожидаемое время исполнения. Я уже объясняла, что используя алгоритмы с односторонними ошибками и чередуя их, мы из-за этого имеем вероятность того, что вычисление вообще никогда не закончится. Если А на каждом шаге выдает «нет», а Б выдает «да». Ладно, сейчас про отношения между этими классами. Первое. Объединение RP и CoRP лежит в BPP. Это значит что просто, что и то, и другое лежит в BPP. Дальше интереснее – RP. Пересечение RP и CoRP – это, в общем-то, ZPP. Далее мы рассмотрим каждое из этих утверждений. Кстати, я совсем не упомянула, co-arp это дополнение, rp. Это языки, которые комплементарны языкам из rp. Итак, первое довольно простое. Оно следует из определений. Если вспомнить определение для каждого из них для RP, если X принадлежит к языку, тогда мы принимаем его с такой вероятностью, а если не принадлежит, то с нулевой. А для CORP, если X принадлежит к языку, то мы принимаем его с вероятностью единица, то есть всегда принимаем. А В противном случае с погрешностью меньше, чем 1,3. И прямо из определения можно увидеть, что в принципе единица больше, чем две трети, а 0 меньше, чем одна треть. В общем, довольно просто. Теперь к более интересно. Итак, тут говорится, что для каждого алгоритма Лас-Вегас есть возможность преобразования его в алгоритм Монте-Карло. Однако, мы здесь говорим только про полиномиальное время. То есть, это двенаправленное отношения. Сначала можно доказать, что RP, пересечение этих двух лежит в ZPP, равно ZPP. Предположим, у нас есть язык, который находится в пересечении. Теперь мы хотим доказать, что для него можно построить алгоритм из ZPP. Это ровно то, о чем мы говорили касательно алгоритмов Лас-Вегас. Итак, если язык лежит в пересечении этих двух, тогда у нас есть алгоритм А, который всегда выдает достоверные «да», и есть алгоритм Б, который всегда выдает достоверное «не». Мы можем построить алгоритм в ZPP. Требования к этому алгоритму такие, что он должен иметь полимониальное время исполнения и всегда выдавать достоверные ответы. Таким образом, алгоритм будет такой. Выполняем А, и если он принял, то выводим «да» и останавливаемся. Выполняем Б, и если он принял, то выводим «нет» и останавливаемся. Иначе повторяем сначала. Мы получим полиномиальное время, просто выбрав конкретное ограничение. Выполняем конкретное число шагов и завершаем. А, да, простите, вообще-то, я сказала не то, про что тут на самом деле написано. В общем, нам не нужно ограничивать число шагов, потому что он будет сходиться. Нам не нужно ограничение из-за того, что, как мы и говорили, он может никогда не закончиться. Но еще один вариант – это построить алгоритм, который, если не заканчивается через т шагов, то просто выводит ответ «я не знаю». Дальше. Обратное утверждение. Я пропущу его, потому что мне кажется, что следующая часть более важная. Итак, если у нас есть алгоритм из Z5, то мы можем построить алгоритм из пересечения этих двух других, ограничив число шагов, которые будут выполнены. А из неравенства Маркова мы знаем, что если выполнить алгоритм для более чем 3T шагов, Тогда вероятность того, что не вернется ни один из нужных нам ответов, будет меньше, чем одна треть. Дальше. RP лежит в NP. Давайте просто вспомним определение RP. Существуют языки, распознаваемые вероятностной машины Тьюринга, которая исполняется за полиномиальное время и принимает с вероятностью не менее двух третьих, если x принадлежит L, а иначе отклоняет. Однако, мы можем привести другое эквивалентное определение, которое может дать нам понимание этого отношения. Итак, язык L лежит в ARP, если он распознается недоторминированной машиной Тьюринга. Представьте, дерево вычисления для машины Тьюринга, а потом для не менее чем двух. Ну, у нас есть конкретная дробь, две третьих. И как минимум, сколько путей будут вести к принятию. Это определение языка из RP. Дальше, язык из RP будет совершенно точно принадлежать и к NP, потому что условия принадлежности языка к NP – это наличие одного пути к принятию. А это меньше, чем дробь две третьих. И, следовательно, RP лежит в NP. И снова вернемся к нашему вопросу. Теперь мы можем формализовать этот вопрос и свести его к совпадает ли Пи и BPP. Что это значит? Есть ли алгоритмы, которые решаются за полиномиальное время случайным вероятностным алгоритмом? Простите, если задачи, которые решаются за полиномиальное время вероятностным алгоритмом, но не решаются детерминированным алгоритмом? И еще одна интересная вещь – это то, что мы абсолютно ничего не знаем об отношениях между BTP и MP. То есть мы не знаем ни о каком включении в ту или иную сторону. А это значит, что мы… Становится еще труднее определиться, впадают ли P и BPP. Теперь давайте рассмотрим задачи проверки равенства многочленов. Итак, для многочленных, который задан как арифметическая схема, нам нужно определить, является ли он дождественно равным нулю. Давайте посмотрим, что значит арифметическая схема. Итак, арифметическая схема – это не что иное, как ацикличный граф. У нас есть входные данные, то есть переменные. И каждый узел без данных имеет отметку арифметической операции. Мы используем их для вычисления конкретного значения выходного узла. Давайте рассмотрим пример. Как видите, каждый узел – это арифметическая операция. Мы будем вычислять значение в этом узле, для чего помещаем входные данные сюда – x1 и x2. Назовем ZeroP – язык арифметических схем, которые вычисляют многочлены, тождественно равные нулю. Многочлен тождественно равен нулю, если на выходе получается ноль при всех возможных входных данных. Вообще это называется проверкой равенства многочленов, потому что определение равенства двух многочленов эквивалентно вычислению их разницы через простое добавление в схему еще одного узла, отмеченного знаком минус, И проверку, получился ли ноль или нет. Простейшее решение – это разложить арифметическую схему на одночлены. Одночлен – это, в принципе, просто сумма произведений. А дальше мы можем проверить, сокращаются ли все коэффициенты, так как это условие того, что многочлен тождественно равен нулю. Загвоздка в том, что при разложении такой, такой схемы мы получаем экспоненциально много одночленов. Например, вот. В общем, нам нужно решение получше, если мы хотим получить полиномиальное время. У нас есть вот эта лемма, лемма Шварца-Зиппеля, утверждается, что для заданного многочлена π, в степени d и конечного множества целых чисел, из которого мы можем брать значения для x1, x2, xn. Эти значения выбираются случайным образом, с возвращением. А потом мы вычисляем многочленно таких случайно выбранных с возвращением значениях из e. s тогда вероятность того, что результат будет отличным от нуля, будет ограничена снизу. На самом деле, у нас есть и верхняя граница, равная степени многочлена для заданного размера арифметической схемы. Эта лемма очень важная, она используется для решения очень многих задач. Мы посмотрим, как применить ее к проверке равенства многочленов. Итак, выбираем m чисел из s. Здесь должно быть 10 умножить на 2 в степени m. Ну да ладно. В общем, алгоритм очень простой. Просто выбираем случайным образом m чисел из этого множества. Потом вычисляем схему с этими числами. А дальше, если результат равен нулю, то принимаем, а иначе отклоняем. Это все очень просто, но нужно подумать, почему это дает нам такие границы для вероятности, которые нам нужны. Если схема будет нулевым многочленом, тогда вывод будет всегда ноль для любых входных данных, для всех запусков. То есть вероятность принятия будет равна единице. Если же схема не тождественно равна нулю, тогда у нас будет какая-то вероятность, ограниченная вот этим. Это следует из вероятности принятия, которая следует из лемы Шварца-Зиколя. А это ограничено d в степени многочлена, которая, как мы знаем, равна 2 в степени m, так как входные данные это m переменных. И мы только что сказали, что это степень многочлена. Размера М. Простите, мы только что сказали, что степень многочлена, представленного схемой размера M, равна 2 в степени M. И мы сказали, что размер множества S вот такой, что весьма, кстати, дает нам вероятность меньше, чем 1,30. То есть мы доказали, что этот язык принадлежит QRP, потому что если мы получаем ответ нет, то он всегда достоверный. А если получаем да, то вероятность того, что он достоверный, больше 2 третьих. Нужно напомнить, что все детерминированные алгоритмы для этой задачи экспоненциальны. А это значит, что это пример задачи, в случае которой случайность дает нам больше вычислительной мощности. Но это не значит, что p не совпадает с BPP. Это значит лишь, что нам неизвестен хороший детерминированный алгоритм. Важная вещь в том, что эта лемма дает нам очень простые алгоритмы для очень многих задач. И вот поэтому случайность является очень полезной. Мы можем использовать некоторые математические отношения, чтобы принять очень простые алгоритмы, дающие нам решения с полиномиальной сложностью. И, как уже было сказано, они могут иметь приемлемую погрешность, если мы выполним алгоритмы много раз. Как мы увидели, случайность может быть крайне полезна, однако случайные биты могут быть дорогостоящим ресурсом. В таком случае наша цель в том, чтобы избавиться от случайности или хотя бы уменьшить ее. То есть мы хотим получить детерминированный алгоритм, который будет в идеале настолько же эффективным, как и вероятностным. Есть два подхода к рандомизации алгоритмический и сложностно-теоретический. Алгоритмический подход берет задачу, изучает ее, разбирает способ, которым используется случайность, а потом применяет ее к этой конкретной задаче, и, возможно, если повезет, то к большему классу задач. Однако, сложностно-теоретическая дерандомизация потенциально может дерандомизировать вероятности алгоритм любого вида, и это покажет нам, что P совпадает с DPP. Давайте взглянем с точки зрения теории сложности алгоритмов. Вопрос ставится так, можем ли мы дерандомизировать все вероятностные алгоритмы с полиномиальным временем исполнения для получения детерминированных алгоритмов, которые также исполняются за полиномиальное время? То есть, совпадают ли классы P и BPP? Можно попробовать ответить на него через симуляцию вероятностного алгоритма. Итак, давайте вспомним, что вероятностный алгоритм получает входные данные и набор случайных битов, поток случайных битов. Мы можем создать все возможные потоки случайных битов, если их количество ограничено R Т, а потом запустить алгоритм для всех мы и посчитать, для скольких ответ будет да. Хотя сложность этого будет экспоненциальной, потому что R обычно имеет порядок У большое от n, то есть полиномиальный по n. А это означает, что все это не подходит. В таком случае мы получаем просто еще один экспоненциальный алгоритм с полиномиальной степенью, и такой у нас, скорее всего, уже есть. То есть нам нужно поискать способ использования дерандомизации рандомизации получше. Как мы видели, если посмотреть сюда, именно размер r от n дает нам экспоненциальную сложность. И если r от n не была бы полиномиальной от n, то мы смогли бы понизить сложность. В идеале нам хотелось бы иметь r от n, порядка логарифма от n, что позволит получить полиномиальное время. Как можно это сделать? Есть идея взять генератор псевдослучайных чисел, который отображает строку в длины L от N строку LN, длины R от N. Но для того, чтобы, чтобы такое отображение было полезным, оно должно удовлетворять вот такому отношению, которое попросту говорит, что если мы используем L от N вместо R от N, то наш алгоритм должен оставаться корректным. В таком случае мы сможем применить тот же самый алгоритм. Рассмотреть все возможные значения L, а потом вычислить F от L. Вычисление F от L потребует времени C' от N. Потом мы выполняем наш алгоритм, требующий T от N. И проделаем это для всех возможных значений L от n. И, конечно, если T и T' полиномиальные, то все это тоже будет полиномиальным, так как L от N имеет порядок логарифма t. Но существует ли такой генератор псевдослучайных случайных чисел? Ну, важно, чтобы он сохранял равномерное распределение R от n, потому что таким было наше предположение, когда мы доказывали корректность алгоритма. Также важно, чтобы вычислять эту функцию так, чтобы теж от атэн имело полиномиальное время. Итак, вот эти два ученых Ниссон и Вигдерсон показали вариант решения, но еще не доказано, что он корректный. В нем используется зерно порядка логарифма T, но не было показано, что сохраняется равномерное распределение. То есть, в общем-то, это генератор псевдослучайных чисел. Таким образом, у нас есть эта общая методика, для которой еще не доказана корректность. Но у нее есть некоторые приложения в анализе алгоритмов. То есть случайность определенно может быть использована в некоторых приложениях, типа MaxCard. И есть определенные линии поведения. Например, в MaxCard эти линии поведения называются условными вероятностями. Однако знание любой из этих линий поведения не помогает нам рассуждать о классных сложностях в целом и их отношениях. Они лишь помогают нам иметь несколько эффективных на практике алгоритмов. Итак, несколько выводов. Мы увидели, что случайность дает нам некоторые более простые и более эффективные алгоритмы для задач, которые трудны для детерминированных алгоритмов. Но мы, конечно же, не знаем, могут ли быть для этих задач более эффективные алгоритмы или нет. И мы узнали это при дерандомизации. BPP, BPP, BPP. все еще открытый вопрос. Но многие люди думают, что P и в самом деле совпадает с BPP, uh, BPP так как предполагается, что генератор всех за чисел с теми свойствами, которые мы обсуждали, действительно существует. Um, вот и все.